Чувствуем, в выпуске он будет. Давайте смотреть, какие он тут игры нашел под VR, помимо ФНАФа. Да, да. А, Стой, стой, стой! Блядь, ну обидно же! Да пошел ты в жопу, я вино разбил! По-моему, ну вообще готовится? Нет? Взял, сожрал. Я половину сожрал. Ладно, я думаю, ему половины хватит. Что? Что еще нужно? А у меня больше нету. А! -а, -а. Это бесконечный запас. Ненавижу наклоняться этой странной игре это. Нужна булка была нужна или две. Я уже не помню, я заказывал. Алло, уже Кому? Тихо, тихо. Нужно прийти, уже вино это горит. Йо. Бля, забирай свои булки, ты мне весь день испортил все настроение. Ладно, это это мое рабочее. Блять, мое рабочее место. А это что за игра? Воу, у меня есть руки. Когда они радовался так своим рукам. Почему я не могу ими двигать полноценно? Я могу показывать, что все окей, и все. Только окей, только некоторые почему-то ну, считать, что это расизм. Я раз могу показывать только что все окей. Какая-то странная атмосфера здесь. Все разбросано, умиротворяющая музыка, я врач. Это что, парну? Ну, ну не Россия, короче, что-то оскорбительное 93. Чего 93? Фу, говном завоняло. Жмите а, это просто рэп. Все в порядке. Блять, телефон! <с телефон. <с телефон! Сука, да я не могу это отклеить! Что это за бред такой? Как это. Как это, блядь? Сука, я не понимаю вообще, почему? Что тут происходит? Я не понимаю, почему не могу ничего нормально подобрать, блядь. А, -а, -а могу... Ой, это. Ладно, Такого мы у мармока видели я тоже. Это... Я даже не понимаю, что это такое. Тип симулятор это... врача. Камера. Я, я так и думал, что мы здесь какую-то порнуху снимаем. Хотя с моим участием, чтобы то ни было какой как это снять с руки. Почему у меня все к рукам приклеивается? Как это вообще выключить, кстати? Оно меня заебало уже. В этом-то и смысл, то, что все к рукам приклеивается. Я, братан, не на сто процентов уверен, что я все правильно делал. Чули там и руки были легкая! Я не до конца понимаю, живой он еще или нет, и как это вообще вырубить? Почему это говно включается? Его нельзя выключить? Я не понимаю, но заебало меня уже. Всё уже выкинул. Я правда уже не знаю, живой он, не живой? мне уже посрать. Тем более, что его этот надрез или что это за хуйня кратер? Он уже больше похож на мус. Сука, блять. Короче, я все придумал. Я это просто сейчас уберу. Блять, да убирайся! Ты положу просто все сюда, потому что да, все органы, фу, мне пиздец. Ладно, в этот раз я знаю, что это говно может сдохнуть, поэтому я буду действовать наверняка. Как бы я не хотел оказаться такого доктора, надо аккуратнее быть. Надо разломать ребра. Ещё ебал. Блять, да что? Я видел врачей, которые ломают ребра. Ладно, с легкой частью мы закончили. Теперь нужно это говно повыкидывать, оно ему больше не понадобится. По крайней мере, я не собираюсь их ставить обратно. <свят> Единственное, что... Бля, куда бы это положить? Ладно, бог с ним, подержи это здесь. Воу, стой. Гравитация нам здесь не нужна. <свят> Думаю, бациллы немножко не повредят ему в этом вот... Чё, там сейчас сердце надо режет. А что из всего этого резать? Л ложка валяется, блядь. А а Ладно, а прям я... Прям с ложкой зашивай, да? Момент, да? понадобится потом. Вау! охуеть блять короче на держи я отвали от меня уже что-то не устраивает ложка что ли а нет все устраивает шарики а чё Моя просто сердце сердце ты раз за меня придурок ты будешь жить но будешь жить со да. спиренным лицом Вейп. на покури да! окей я для начала хочу просто понять, что мы тебе меняем. Что там у тебя в заводской комплектации было? Не Яйца. А, это, это, это почки. Это почки, почки да. Все. Неизменный инструмент любого хирурга. Я более чем уверен, что он мне и здесь пригодится. Тем более, что... О, как филигранно получилось. Слушай, я точно не уверен, Нужно но... вынимать кишки. Но, судя по всему, чтобы добраться до твоих почек, братан, мне придется тебе... Кишки вывернуть. Если вы спросите, что я чувствую, то... Я сразу хотел, Ладно. Ой, у него две пары их. Это что, запасные? Стоп. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ладно. Наверное, мне нужны будут две мои руки. ФАЙЛ! Этому городу нужен новый герой. Потому что я Бэтмен. Народ, а вы уже успели заценить калибр? Иглама. Если да, значит вы уважаете суровый мужской экшон и тактику современного спецназа. А если нет, то сейчас я вам вкратце объясню, что это за калибр такой и почему мы с друзьями в него играем. А Во-первых, это новая игра с большим потенциалом. А Во-вторых, играть на предлагают за реально существующих бойцов спецподразделений. А это значит, что у нас будет реальное обмундирование, детально воссозданное вооружение и достоверные характеристики, которые нужно брать в расчет. Ну и в-третьих, это командная игра, где никому не важен личный счет, а победа достигается только слаженной работой. Именно поэтому в в компании друзей играть только <свят> веселее. А важно, что кроме стандартных PvP в формате 4 на 4 можно еще и оттачивать свой скилл и прокачивать бойцов в особых ПВЕ-миссиях. И я в любом случае вам рекомендую попробовать Калибр, ведь прямо сейчас по моей ссылке его можно скачать бесплатно. Ну а пройдя обучение, ты на халяву <свят> получишь 1800 кредитов на полезные расходники. <свят> О, вот такая здесь <свят> Два часа ночи уже, кстати. 4 четыре часа, часа Там, Там девушка уже без с него играет, Да. Это игра, все в порядке, только VR, успокойся, все в порядке, я здесь. Блять, отдаешь ТВОЮ МА- Вот если ниже камеру включить, он ниже, идет по он коридору. здесь. Блять. Налево, налево, налево, посмотри. Не хочу, не хочу. Не там, если снимаешь шлем, он там все останавливается тогда. Да не Надеваешь шлем обратно, он все работает опять. Тебя убили, кстати, по-моему. Глянь вниз хотя бы. Хотя бы просто. Нет, повернись, повернись. Что? Дум, дум, дум, он поет мне не хочу. Пока Что? не наденься всем, никакого иди, иди, скримера не будет. На он написано, где ты находишься. Видишь? Вот чекай камеры. Я, да, чекай камеры перед собой. Никого нету. И выше, смотри по камерам. Все ли на месте. Что, Что? Они все на месте, они все на месте. Волка нет, да? Их пять Волк в отдельно сидит. Ну, ху ⁇ что? Чекай камеру перед собой. Нажми лайт. Не матерись, пожалуйста. Мою налево. Мамочки можно закрыть? Не взял, у тебя будет энергия заканчиваться быстро. И свет в рубе тоже. По камерам чекай, чтобы никто не подошел. Когда, когда ты подходит? Так... <социт> да, от, от любого шума что шарахается. Заколмни, <социт> пожалуйста. Дагадай. Ты снова хотел запустить подожди, правда, в смысле? В смысле? Трусиха! Да, сенсоры тут хреново работают в этой игре. Ты сама, конечно, я ужастик. Что за истерика? О, трап там вылез. Я не могу я не могу убежать. Ты не можешь, конечно, ты не можешь и в стенку въедеть, если ты побежишь. Ты сейчас с ума сошла? Да что ты че реально ни одной ночи не проживешь? Сыкуха Друзья, огромное спасибо всем за просмотр Я искренне надеюсь, что вам понравилось Как я забавно сказал слово Искренне Тем не менее, на этом сегодня все, друзья Ролик получился немножечко короче Просто потому, что я не подрасчитал материал Думал, что у меня больше Была всякая херня, я ее вырезал Ну, потому что... В итоге стало меньше, да? странно, вырезал херню, херня осталась Но, что есть, то есть Всех люблю, всех целую Вы сами знаете, что делать, если вам понравился ролик а э, как-то пересаживать всегда... мозг, это Пойду самое жарить. странное. Всем пока. Ну опять жрать нечего, пиздец. Ты... Играть, не опять нервы, ты не... жрать. Ой-ой. А что делать? А как стрелять? А если он на меня нападет? Тут ты умрешь. Он на тебя уже бежит. Тихаха, муха. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Быть надо записи со стороны еще делать, помимо этого. Помимо самого геймплея. Ты, блин, какая же у нее девушка-трусиха, от любого шушороха. а вырубай, вырубай, не хочу играть. Сама же попросила, иди потом паникует. Серьезно. Ладно, если вам понравилось, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если очень не пускай, по игру Подписывайтесь на Джохана и до следующего видео.